Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леонтьева Татьяна. В своей следующей лекции я расскажу вам об особенностях изменения существенных условий контрактов в условиях санкций. Мы посмотрим, какие документы можно принять в качестве финансово-экономического обоснования таких изменений и алгоритм внесения изменений в контракты. Смотрите на видео консультанта.